Audi Q7, он же туарех и прочие братья. Снимаем датчик положения регулировки кузова, уровня. Их у нас 4. Однотипные, одинаковые, снимается все по одному, тому же подобию. Снимаете колесо, подкрылок. Вот он расположен, друг. Откручиваете гаечку здесь. Опускаете тягу, чтобы добраться до вот этого болтика. И до вот того болтика. Снимаете разъем вытаскивать его наружу периодически он у меня начал вываливаться в ошибку при легком морозе посему попадает влага и надо его сейчас напоить спиртом посадить на герметик утончаем ключик так, на 9 на 9 делаем на 9 и полоски его делаем поверни его боком тоненьким неудобно да? Понял, так, нормально. Нормально. Нормально. с одной стороны держим с другой стороны откручиваем Слева у нас на 9, справа у нас на, на, 10. на 10. Опускай. Угу. Опускаем вниз, у нас появился доступ до тех болтов. Там у нас так, шестигранник на 3 мм. Ты оба подорвал их? Да? да. Отлично. Надо будет оценить их состояние, если что, пустить под замену. второй выкручиваем отодвигаем убираем грязь ибо эта грязь мешает нам добраться туда куда нам надо добраться чтобы снять по уму разъем посмотреть как он снимается снимаете пыльник вот эти штучки расщелкиваете чуть не фокусируется телефон вот. зацепчики один с сбоку второй сверху и далее Скажу. нажимаете Давай, Юр, на два этих по бокам вон там не зацепчики не нажимаете с двух сторон сверху если он от старости не нажимается, то берете тоненькую плоскую отвертку и с обратной стороны аккуратно подковыриваете. Ясно? Очистителем контактов можете промыть, смыть весь песок. И все хорошо. Потом еще очистителем вернем. Так, промываем его. Каталожный номер тут уже. Бензином смело. Вот он. Так, камера мешает, надо помоем, вот Проверяйте сразу состояние люфтов вот этих тяг, тут иногда стачивается вот здесь, тяга начинает люфтить, вот эти пальцы выдергиваете, можете из двух перебрать одну, вставляете обратно вот эту в резин. резинку, там песок хрустит, промываем, набиваем смазки, загоняем обратно, шарик цел, ничего не набито, ну, да, промываем, так, вот, обмытый, очищенный сейчас будет хорошо заправлен, замазан герметиком, на всякий пожарный обмотанный изолентой, возведен квадрат. Вот он, вот под выглядит вот так. Каталожный номер. Фокусировка. Ага, зафокусировалась. Выбирайте в интернете сайты и указы, и прочие помощи. в одной Спасибо. Надо снять этих Снять вот с этих. Вот. Теперь надо ее вдавить аккуратненько, чтобы вот эти вот пины повылазили, чтобы она защелкнулась. Потом крышку сажаем на герметик, обматываем изолентой, сверху скотчем. улег, носок, держи сосок. И это все на место, после того как спирт нам промыли. Надеемся, на то, что В общем, перегнил у меня провод. Сантиметров 5 от разъема вниз. Бывают еще вот такие штуки. Но хоть профилактику датчика провел. Всем здоровья, славяне.